В Дагупилсе продолжается перестройка трамвайной линии на участке улицы Цетокшня от улицы Парадос до конечной остановки крепость. В связи с этим водителям стоит учитывать, что в центре города местами меняется организация движения. На данный момент это больше всего касается улицы Кандавас, но в начале следующей недели схема движения немного изменится. 29 марта закроют участок улицы Цетокшня от улицы Кандавас до улицы Спорта, а также частичный перекресток улицы Цетокшня-Кандавас напротив средней школы центра. 31 марта перекресток с улицы Кандавас планируют открыть, но улица Цетокшня от с улицы Кандова до улицы Спорта останется перекрытой до 12 мая. На все это время поменяется приоритет дорог на перекрестке с улицей Спорта. В зоне строительных работ будет оборудован карман и никаких изменений в движении автобусов не предвидится. С 31 марта до 28 апреля также будет закрыт перекресток улиц Смейны и Бастиетокшня. Автоводители просят быть осторожными и внимательно следить за установленными дорожными знаками. После Пасхи возобновится активный сезон дорожных работ, в связи с чем возможны изменения в организации движений в других местах города. После технологического перерыва продолжится работа, Работы на улицах Мера, Скола, Стару, Пинаню и Ликсназ, а также на автостоянке по улице Ятнику. на участках улиц Мера, Ляладарза, Дзелсцелю, Ароды и Зелинска в этом году восстановят асфальтобетонное покрытие. После заключения договора начнется перестройка улиц Локу и Лепу. Продолжится также программа по асфальтированию грунтовых дорог. За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения следите на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дaugавпилсской городской думы.